Привет всем! Сегодня мы хотим вам показать, что можно найти в некоторых японских домах. Дело в том, что мы сейчас расширяемся. Мы снимаем квартиру, которая рядом с нашей прежней квартирой. И в результате у нас теперь гораздо больше помещения. Дом, в котором мы живем, это такой довольно старый дом. Он очень уже долго использовался в качестве дешевого съемного жилья. Ну, чем он и сейчас является, в общем-то. И вот, что мы в нем нашли – палочки. Нашли мы их за нагещи. Это облицовка горизонтального пруса, который опоясывает традиционную японскую комнату на высоте ну, где-то двух 3 от пола. И между этой доской и стеной есть небольшой зазор, который позволяет использовать ногещи, например, для того, чтобы вешать на него картины или одежду на вешалках. Но иногда поступают даже проще. За него часто ставят всякие предметы, в основном ритуальные, например, амулеты, офуда и так далее. И я так думаю, что именно это произошло с этими палочками. Их поставили за ноге, но ну, а потом забыли. Они туда, наверное, завалились, не знаю. Почему эти палочки являются ритуальным предметом? А вот сейчас покажем. Дело в том, что это энмусаби пащи, или он энмусаби хащи, можно и так, и так, из изумо одного из самых известных синтаистских храмов, одного из древнейших синтаистских храмов, который находится в префектуре Шиманы. Вот, посмотрите, как они выглядят. Видите, Одна пара меньше второй. Почему? Потому что эти палочки предназначены супругом. Вообще, Изуму Таища это очень интересное место. Сейчас в нем почитается окунинущи божество, которое происходит от мятежного божества с усаноономикотом, и который когда-то как раз управлял всей Японией именно из Изуму а потом передал свои полномочия Амутерасу. И вообще, у, понятное дело, у Кунинуши очень много всяких функций, но одна из них это Н. Энмусуби. энмусуби это связывание судеб. Чаще всего это самое связывание судеб понимается как брак. Хотя... Теоретически это может быть вообще любое нахождение нужных вам людей. Так что, если вы хотите хороший рабочий коллектив, например, то вам тоже кукунинуще. Но в любом случае в Изуме, в Изума приходят именно для того, чтобы найти себе партнера. И там можно найти очень много всяких сувениров, связанных с н Мусуби, с женитьбой, с браком и так далее палочки один из таких сувениров вот давайте еще раз на них посмотрим вообще они бывают очень разные вот эти самые простые они даже не покрыты лаком да есть даже именные палочки на этих написано просто n и ничего более почему именно палочки вообще вот эта традиция дарить палочки основана на легенде согласно которой со саноном номикотом к его будущей жене кущина -да химе привели именно палочки. Они плыли по реке, а он, соответственно, последовал за ними и пришел к кущина -да химе Ну, потом освободил ее от дракона, у них там много чего было. Но как бы их соединили эти палочки. И поэтому теперь их дарят молодоженам. Вообще, конечно, дело не только в этой легенде, я подозреваю, что важнее всего, что палочки это совместная трапеза, а совместная трапеза это очень серьезное ритуальное действие, так что ну, я вполне верю, что легенду могли уже потом присочинить, ну вернее как бы соединить легенду, которая существовала все-таки довольно долго и давно уже, с этими самыми практикой дарить палочки. Но у меня нет, конечно, никаких подтверждений, этому это чисто так мои размышления. Но интересно, что вот эти конкретные палочки можно приобрести в одном месте, из Изуму. Ну, это такой магазинчик, называется «Хера, он находится прямо рядом с Изуму Тайща. Но это не единственное место, где можно купить Энмусу баши. Например, когда я выбирала подарок на свадьбу своим друзьям, я поехала в Ямадеру. Это тоже такая святыня, наша местная, находится в Ямагате. Вообще-то это большой храмовый комплекс, который принадлежит к Тендайщу То есть это буддийский храмовый комплекс. И там я тоже нашла Энмусу и именно их я купила. Вообще, мы сделали вывод, что, наверное, в этой квартире когда-то жили какие-то молодожены. И им подарили эти палочки. Мне, конечно, очень интересно, что стало с этими молодоженами. Как у них сложилась жизнь. Интересно. Но палочки, похоже, остались нам. Но мы их будем беречь. Это я точно вам обещаю. Вот так. Хотелось поделиться этой замечательной историей. Ну, пока-пока.